смотрел твое видео на ю и там ты делаешь замер воды то есть ph воды щелочной кислотной вот ты же много уже объездил стран Действительно, везде вот такая проблема, во всей мутилированной воде получается, да? ну, Смотри, с водой проблемы начались тогда, когда ее перестали добывать, ну, брать из колодцев. Когда мы брали из колодцев, было все нормально. Она там была еще очной и живой. Потом мы начали сливать всякую грязь туда. И чем больше мы сливали, у каждого сейчас дома есть стиральная машинка. Каждый дома там моет пол с какой-то химией, в туалете какая-то фигня висит, которая смывается. Плюс очень много медикаментов вроде стали употреблять, а медикаменты не так просто вычистить из воды. Поэтому с колодцев перестали. Ну, химические комбинаты, химические какие-то лаборатории, ну, все, что сегодня работает, работает на какой-то химии, которая идет в скважину, откуда берут воду. И что потом с ней делать? Естественно, надо ее почистить. Когда ее очищают, от вредных примесей, вычищают и полезные примеси. Вычищают человеческие минералы, то, о чем я говорил. Поэтому везде, где живет, живут люди, в мегаполисах особенно, только три вида возможности пить воду. Либо пить, доверять государству, которое очищает воду из-под крана. Да? Сейчас уже мало кто этому доверяет, но из-под крана почти никто не пьет. Второе, это бутылированная вода которые где-то набирают, якобы где-то набирают, где-то какую-то можно набирают, но большая часть они набирают оттуда, откуда и из-под храна. Вот, бутылированная вода. И третье, самому ставить фильтр себе и делать фильтрованную воду. С фильтрами там фильтры практически все, что делают? То же самое, что и бутилированную воду, если мы покупаем. Они очищают воду, поэтому любая очищенная вода, естественно, ПХ там будет маленький. Ну, в смысле, кислый. Не будет... Если нет человеческих минералов, то, естественно, щелочной ну, баланс будет нарушен. Поэтому это не потому, что там печально, не печально. Это уже как бы история зашла в такой, в такой рубеж, когда надо начинать что-то с этим делать. И когда я искал, что с этим делать, то в принципе надо либо брать какие-то минералы, покупать, добавлять воду, в чем я не разбираюсь, я же не химик, либо найти какой-то природный продукт которые это делают. И вот этот коралл санга, который добывают японцы, они уже 25 лет его добывают, и об этом, в принципе, очень много информации есть. Ну любой человек, если в гугле не забанили, может зайти туда и посмотреть, что там действительно люди живут, ну это остров, где живут больше число долгожителей, чем ну, концентрация долгожителей, чем в любом другом месте. И когда ученые начали разбираться, они выяснили, что из-за того, что они пьют правильную воду. Ну плюс они правильную еду едят, Тут ведь все взаимосвязано. Когда человек пьет правильную воду, у него не теряется энергии. У него не теряется энергия, он больше двигается. Он больше двигается, он ест правильную пищу. Потому что там в Японии вообще правильную пищу едят. Вот. И, и все это взаимосвязано. Вот они поэтому долго и живут. А когда это все работает, то тебе и переживаний меньше, у тебя, и стрессов меньше. И поэтому люди долго живут. Но вода как одна из основных вещей. И коралл. Санга это один из самых дешевых природных продуктов, который добавляет эти щелочные минералы, чтобы сделать воду щелочной. Поэтому, куда бы я ни приехал, когда я начинаю делать этот ролик, сразу находятся в этом месте люди, которые… Ну, потому что люди же ищут тоже, какую воду пить. А, как я уже сказал, у них только три вида – бутылированная, из-под крана или фильтрованная. Ну, покупать фильтры. И когда они находят этот, эту возможность, то тогда они начинают это пить, и у меня начинает расти клиентская… База, скажем так. В принципе, если говорить о том, потому что, я так понимаю, ты хотел узнать, как это вообще работает. Да -да. Вот ты ездишь тоже, ты приехал сюда как-то, ну какие-то денег же тоже зарабатываешь, правильно? Да -да. Но есть заработок, есть доход. Заработок. Когда ты приехал, поработал, заработал денег, и поехал в другое место, у тебя есть там какие-то профессии, или то, что ты умеешь делать, это везде востребовано, ты везде заработаешь денег. Но ты везде должен работать. Доход это немножко другое. Я приехал, я показал людям, они начинают пить воду. Каждый человек заказал себе, а покупают у нее каждый месяц, потому что ну, каждый месяц хотят пить нормальную воду. Она недорогая, она дешевле, чем ту, которую они пьют, и лучше по качеству. Естественно, если они ну, сами для себя выбрали эту воду, то я буду получать 1 евро с одного человека. Если таких человек здесь будет 10, то я буду получать 10 евро, куда бы я ни поехал. Если таких человек будет 100, то буду 100 евро получать. Если 100 тысяч человек будет, я могу ехать себе куда захочу. Примерно так. Поскольку я ездил по разным странам, то я уже создал себе определенный доход, который ну, люди где-то они там покупают, я, мне на счет деньги приходят. Для этого я показываю это, рассказываю и э, не пытаюсь людей убедить, что им надо именно эту пить. Я говорю, у вас есть такая, такая, такая. Выбирайте сами. Человек разумный начинает искать то, что для него дешевле. Проще и качественнее по здоровью, качественнее по результатам. Вот я пока не нашел ничего. качественнее, дешевле, корал санга. Причем корал санга есть же не только у нас, есть в коралловом клубе, например, есть корал. У них дороже. Поэтому люди, когда говорят, а я в коралловом покупаю, я говорю, это прекрасно. А там хороший коралл? Я говорю, хороший. Они говорят, а почему у вас дешевле? Я говорю, потому что у нас дешевле. А может быть он хуже? Я говорю, может быть хуже. А как узнать? Я говорю, а как вы пробуете яблоки? Берете одно, берете второе, пробуете и выбираете какое -то. Точно так же и здесь. Берете один коралл на один месяц, второй коралл на один месяц. И после этого видите как он подходит. И как правило люди, которые попробовали это, они понимают, что разницы-то нет в коралле. Кораллы там и там добываются на одном и том же острове. Ну, Разные предприятия добывают, но технология добывания одна и та же. И упаковка одна и та же. И они упакованы точно одинаково. Поэтому человек потом определяет, что мне покупать на 2 евро дороже каждый месяц. Я же зарабатываю эти деньги, 2 евро лишними для меня не бывает. Мне даром никто 2 евро не доплачивает. И берет, думает, я получу сейчас 18-20, а у Саши буду брать за 16-20. И вот так начинают покупать здесь. В принципе, если ты нашел что-то хорошее, и ты показал это людям, то люди этим будут пользоваться. Тут философия очень простая. Понятно. Woo! <music>